Здравствуйте! 1. Продайте свечи и деньги разделите на три части, одну часть раздайте бедным, вторую отдайте в церковный фонд и третью часть оставьте себе. 2. Продавайте свечи, не жалея, так как это ваша работа, за которую вы получаете деньги. 3. Продавая свечи, представляйте, как деньги превращаются в материальные ценности. 4. Продавайте свечи только тем, кто не может купить их за наличные деньги. 5. Храните свечи в закрытых коробках. 6. При каждом получении прибыли из кассы отдавайте половину в церковь. 7. Покупайте на оптовом рынке, в церковных магазинах и на ярмарках свечей на сумму от 500 рублей каждую неделю в месяц около тысячи. 8. Продавайте на ярмарке или купите киоск свечи оптом и установите его в людном месте. 9. Откройте интернет-магазин и через него продавайте свечи. 10. Поставьте киоск с свечами у дороги и предложите водителям проезжающих машин купить свечи по оптовой цене. 11. Продавайте оптом через интернет-магазины. 12. Продавайте свечи на крупных церковных ярмарках, таких как ярмарки с. Екатерины ярмарки воскресения Христова, а также ежегодные ярмарки проводимые в церкви 13. лучше всего продавать свечи во время воскресных и предпраздничных служб. 14 Продавайте церковные свечи оптом 15. продавайте свечи оптом в церквях, храмах, монастырях, а также у некоторых религиозных людей. 16 Продавайте свечи в розницу 17. Если у вас нет розничной точки, тогда продавайте свечи через интернет. 18. Продажа свечей оптом. Хозяйственные свечи до сих пор остаются востребованным товаром. С помощью предлагаемых бюджетных форм для отливки хозяйственных свечей очень легко организовать производство хозяйственных свечей в домашних условиях. Комплектация. Однорядная форма, оснащенная приспособлением для центровки свечного фитиля и размыкающимся приливом одни штук. Винтовые зажимы – 6 шт. Количество свечей в форме – 10 шт. Материал – алюминий. Диаметр свечи – 17 мм. Высота свечи – 230 мм. Использование – Перед использованием формы для отливки свечей ее поверхность лучше смазать растительным маслом, для того, чтобы готовые остывшие свечи легче отделялись от формы. Натяните фитиль. Важно, чтобы фитиль располагался точно посередине будущей свечи и был хорошо натянут. Заливка формы расплавленным воском или парафиновой смесью. Чтобы в готовой свече не получилось некрасивых швов, заливку нужно осуществлять в один прием. Во избежание растрескивания свечей, форма должна остывать медленно. В процессе остывания свечная масса уменьшается в объеме. Поэтому необходимо использовать прилив формы для подпитки остывающих свечей воском. Откройте форму и извлеките свечи. Нетолстые свечи можно вынуть из формы, когда воск застыл наполовину и разложить для дальнейшего остывания на ровной поверхности. Для организации непрерывного производства свечей необходимо приобрести две 3 формы. Такой бизнес не потребует от вас большого бюджета. А причем тут чайная ложечка? Да ни при чем. Просто надоело писать скучное описание свечей. Как известно, вещь чайной ложечки примерно 10 грамм. Стало быть вес нашей свечи 5 грамм. А какая свеча весит 5 грамм? Правильно. Восковая церковная свеча номер 80. Для домашней молитвы очень высокого качества и сделана согласно церковным канонам. В упаковке весом 1 килограмм примерно 200 штук. Длина с фитилем 185 миллиметров. Себестоимость свечи 1 рубль 65 коп. А давайте вместе подумаем, что еще может весить 5 грамм. Монета 2 рубля весит 5 грамм. Кстати, наши свечи стоят 2 рубля. Вот еще интересный факт. Какой объем займут 5 грамм СО2? Найдем для начала количество вещества СО2 в моль. n равно m м мэр равно 5 граммов 44 г моль равно 0,1136 моль. n количество вещества m масса, мэр, молярная масса, находится из таблицы Менделеева сложением атоморных масс атомов молекулы. СО2 это газ, а 1 моль любого газа при нормальных условиях занимает объем 22,4 литра, так называемый молярный объем Vm. Из закона Авогадро, который позволяет определить количество газа на основании его объема, n равно v/vm. Значит, v равно n звездочка vm равно 0,1136 моль звездочка 22,4 l моль равно 2,55 литра. А давайте еще вместе подумаем, что еще может весить 5 грамм. Один чайная ложка наполнена без горки, слэш си горкой, при нормальной влажности, содержит гр. Воды 5 слэш г грамм. Молока 5 слэш г. Растительного масла 5 слэш г. Выше я писал, что монета 2 рубля весит 5 грамм. Кстати, наша свеча стоит 2 рубля. Ученые пролили свет на то, выгоден ли свечной бизнес. Исследователи из Великобритании сделали сенсационное открытие, которое опровергает официальное мнение, выгоден ли свечной бизнес. До этого считалось, что свечной бизнес выгоден. Свечной бизнес выгоден, и этот факт никто не ставит под сомнение. Но дело в том, что выгоден свечной бизнес не всем. К такому выводу пришли британские ученые, изучившие спрос на свечи в мире. Анализ выявил, что наличие спроса на свечи высок в таких странах и городах как, ссылка в описании под видео.